Казанский университет с рабочим визитом посетила делегация Республики Иран. Мы очень рады тому, что иранские студенты обучаются в вашем университете. Мои коллеги в посольстве приложили огромные усилия тому, чтобы дипломы вашего университета были сертифицированы и признаны в нашем Министерстве здравоохранения. Какой сервис для студентов запустят в КФУ? Будут их собственные аккаунты, где они смогут просмотреть все существующие предложения на рынке значит, услуг недвижимости, которые им подходят. Что жители Земли смогут наблюдать на ночном небе в конце июля? Влетать будет порядка 15-20 вот этих вот метеорных частиц в течение часа. Всем привет! В эфире «Универ News а в студии Елизавета Никитина. Казань заняла 102-е место в рейтинге лучших студенческих городов мира по версии британской компании QS, передает ТАСС. В рейтинг, публикуемый в девятый раз, входят города с населением не менее 250 тысяч человек, в которых находятся как минимум два университета, участника рейтинга лучших университетов мира QS – всего же Россию в рейтинге со 115 участниками в этом году представили 5 городов, в том числе дебютировавшее на 102-м месте Казань. Наибольшую лепту для попадания в рейтинг внес Казанский федеральный университет, как самый крупный вуз города. Стоит отметить, что из российских городов Казань находится на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Томска. Казанский университет с рабочим визитом посетила делегация Республики Иран под руководством чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран господина Казема Джалали. Гостей сопровождал проректор по образовательной деятельности Тимирхан Альшев. Визит в Казанский университет гости начали с посещения музея истории. Здесь им рассказали об истории университета и его великих студентах и сотрудниках. Далее гости последовали в императорский зал, а также посидели за партой в Ленинской мемориальной аудитории. На встрече проректор по образовательной деятельности Тимирхан Альшев рассказал о современном состоянии Казанского университета, а также подчеркнул, что в УЗИ в 2020-2021 учебном году прошли обучение 102 гражданина Ирана. Мы очень рады тому, что иранские студенты обучаются в вашем университете. В целом, мои коллеги в посольстве приложили огромные усилия тому, чтобы дипломы вашего университета были сертифицированы и признаны в нашем Министерстве здравоохранения. И я думаю, что с этого времени, после подтверждения Министерства здравоохранения, вы будете наблюдать возрастание количества иранских студентов в вашем университете. Далее визит продолжился в Центре иронистики Института международных отношений. Джиминибаева, Фарид Захитуклы. Двое заведующих кафедрами Казанского федерального университета были отмечены государственными наградами. Почетное звание Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации присвоено заведующему кафедры охраны здоровья человека, Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Тимуру Зефирову. А также за многолетний плодотворный труд на благо Республики Татарстана и заслуги в развитии образования медалью РТ за доблестный труд отмечен заведующий кафедрой Конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов. В Казанском федеральном университете состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между университетом ООО «Квартика» и Ассоциацией гильдии риэлторов Республики Татарстан. В рамках этого документа для иногородних студентов КФУ запустит сервис по подбору арендного жилья в Казани. Как будет работать проект, узнаете далее. В мероприятии приняли участие проректор по образовательной деятельности Тимирхан Альшев, проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов, директор ООО «Квартика» Владимир Шахиев, президент Ассоциации гильдии риэлторов Республики Татарстан Андрей Савельев и другие. В КФУ уже давно стоял вопрос, связанный с нехваткой мест в общежитиях. Эта задача на протяжении полугода обсуждалась в гильдии риэлторов Республики Татарстан. Было решено, что студенты, которым не хватило места в общежитиях, Житие, смогут воспользоваться сервисом по подбору арендного жилья в Казани. Такое сотрудничество в первую очередь направлено, чтобы студенты получали качественные квартиры, чтобы они были уверены в юридической чистоте заселения этих квартир, чтобы их оттуда не выгнали в любой момент, чтобы они были гарантированно знали, что они до конца года, или два, или три года до конца учебы они проживут в этой квартире, не будут иметь никаких проблем и смогут спокойно, комфортабельно жить и готовиться к учебе. Напомним, что с 25 августа начинается заселение в общежитие Казанского университета. Тем иногородним студентам, кому не хватило места в общежитии, предложат воспользоваться сервисом. Перед ними выступят представители Ассоциации гильдии риэлторов Республики Татарстан. Они расскажут о своих возможностях. КСК КФУ Уникс планируется установить стенд, чтобы студенты могли тут же обратиться и получить необходимую информацию. Также рассматривается вариант создания телеграм-канала. Планируется, что это будет фактически одно окно, то есть это будет единая лендинговая страница, и она уже создана, вот мы сегодня слушаем, будут логины и пароли, по которым студенты смогут зайти, будут их собственные аккаунты, где они смогут просмотреть все существующие предложения на рынке значит, услуг недвижимости, которые им подходят по категориям. В завершении мероприятия стороны четко определили права и обязанности, ответственность каждой из сторон. Уже с 25 августа сервис будет доступен для студентов. Отметим, что это первый проект в России, и он, безусловно, будет интересен и студентам, и университету. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. Завершился 26-й республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын-Калем» «Золотое перо». Обладателями гран-при фестиваля стали выпускники 2021 года – Анастасия Миронова и Булат Мухамедзянов. Они получили возможность обучаться за счет средств гранта, выделенного из бюджета Республики Татарстан, решением президента РТ Рустама Миниханова, высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета по специальности журналист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 Свое название Южный дельта Аквариды, как и другие метеорные потоки, получил по созвездию, в котором находится Ордиан потока, созвездию Водолея, что на латинском звучит как аквариус. Радиан потока это точка, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Почему же такое сложное название дали ему ученые? Потому что этот поток сам сложный. Очень много ветвей. И, соответственно, одна из ветвей как раз и является южной дельта аквариды ветвью. Это ветвь потока. Метеорный поток южной дельта аквариды и созвездия Водолея наблюдается ежегодно с середины июля до середины августа. Наибольшего пика активности он достигнет в ночь с 29 на 30 июля. Специалисты рекомендуют любоваться звездопадом за городом, подальше от городской засветки неба. Просто будет порядка 15-20 вот этих вот метеорных частиц в течение часа. И лучше наблюдать где-то после 12 ночи и до 3 утра. Юрий Анатольевич отметил, что метеорный поток Южной дельты квариды в свое время исследовался и в Казанском университете. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы Универ -Ньюс.